А, в смысле, он с земли берется? Как он с земли берется? С земли а, че, Рили? Really? Ой, ну ладно, я хотел пройти скилл-тест, но придется их хачить. Я и взял? Привет, всем привет, с вами как всегда Серго Егора, а это скил-тестики в GTA Online. Всем привет, всем привет. О, навы. Это бублик. Бублик? Он нормальный, типа. Сразу вперед, попер. Да, понятно, короче. что то как-то. Давай. О! Нормально, конечно, но мне что-то не понравилось. Надо просто подойти посмотреть, что почему. Ну такое, мне кажется. Да, там вот со стрелочки а? полосочка, если прямо ехать, то По -по Попортил бублику ехать. немножко. Uh -huh. У меня она вообще типа, блин. Мог... А может ты ее занизил 100 Ну как бы да, она у меня заниженная. О! О! Нормас, мне Тихонечко бублик... Тихонечко прямо можно упасть. Бублик помог. И я, короче, не долетел. Да, я там в край, короче, платформу шарошилась. Толкни, помоги мне. Да? А там она прям внизу? Там допрыгнуть до да? этой платформы надо? немножко допрыгнуть, да. Блин, блин ну, черный экран. Вот играли вдвоем, всегда не было этого. Боится, делился какой-то бублик, блин. Блин, я совсем прям не долетел. Я краешком, короче, зацепился. Так, Серега, он вот. снизу берется, если что. В смысле? из земли? да чё? ну так же блин ой, ща я блин... а то этого публика он сейчас смотри первый финиширует а в смысле он с земли берется? как он с земли берется? а Ч, рили? Really? ой, ну ладно я хотел пройти скилл тест, но придется лайфхачить уговорили а может кстати он так реально его взял Возможно, шлепнулся Не, он при мне да, при, ну да, перепрыгивал. Да, да. Он же при тебя перепрыгивал. Блин. Нет, реально, я так подумываю, что нафиг эти тачки занижать. а там потом был бустак, короче. На, на следующий. Блин. Там бы желательно еще засейвиться, потому что я. Не в ту сторону, не в ту, не в ту, не в ту, не в ту. Потому что я, короче, где он находится вообще? На брюхе сел. Кто? Бустак. На самом последнем, там, посередине платформы. Я еще, и чек взял. Нормально, мне понравилось. Люблю такие моменты. <свят> <Козьёль>. <свят> а чё козьёль? Нормально. Мне понравилось. <свят> Я бы ещё засевился, но что то не пошло. <свят> Понятно. Ой. <свят> Аккуратно. <свят> Я не специально. Главное тебе ещё переразгон не взять случайно. А вот это я лох. Че? Да я хотел кольцо вокруг проехать, но не получилось. А, а там дальше, кстати, они, а да, они там, ну да, там одно почти в стык было. Я тут завалился так у ну, Я вижу, ну. Так. А что тут? А там чек сверху. Там типа на платформочку вылетит, но типа не обязательно совет В последнем колечке. Взял, взял. Изи. Бризи О, а в смысле, что тут сделать нужно? Что именно? В последнем? Последний. Там no. просто типа разогнаться и в платформу вылететь. Там сейвиться yeah, не обязательно, yeah. типа докоснуться. Взял, да, no. О блин, тут эта штука такая. На До нее долететь надо. Опа, теперь долетел. А что здесь? Будет так? А, блин, там засеется короче. Так, главное, короче, остановиться. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, ты, тихо, Бля, Так, раз, кольцо. Так, разгона не хватит. Главное, не перелететь. Летел, но... А я он с этим тут на одном сидим. А там ч? А там куды? А, там в эту платформу, что ли? Или чё? Чё там за платформа? Ой. А, блин, мудак! М -м -м. Так, вот, короче, как только засевеешься в кольце, если у тебя получится заехать на эту фигню. <laughs> там. Просто кругаля Да, да, кругаля, да. И главное не забудь. <laughs> угу. Так. Можно 3 спавниться, в принципе. Ну да, я, короче, тут прям совсем право я мог быть уже с этим тут, с чуваком, он типа через чек от меня был, mm -hmm. я вот типа в кольце не взял, все. Но Ну он, видимо, тоже играет в гоночки. Ну, наверное. Так, а тут чек там, а тут да. чё? А чё сделать надо? Куда? Тут типа этажик что ли, или А, да, типа этажик в последнем кольце а я думал что он каким-то странным образом ехал а не долетел что-то блин тут слишком долго уже зависаю слишком долго а да тут вообще этаж такой большой по всей длине трубы Тогда ладно. прикинь из а кольца в кольцо него не да нет нормально так откуда ты блин скорость высираешь я вот сейчас еще на прошлой попытке можно пожалуйста все я взял чек да Да, я короче с того под выпрямился так более-менее разогнался и короче допрыгал до платформочки короче вот на этом заднеприводном теперь еще надо по волрайде не проехать ну вроде тянет а вроде не очень. Еще и тут засеиваться. Там, короче, надо будет не весь волла проехать. Там будут торчать рампы, увидишь. И на них надо будет засеиваться. Надеюсь, надеюсь. Они без бустеров. Дым, скользкие. Скользкие типы. Хотя вот этот элемент мне что-то навевает воспоминания. Может, такой, конечно, где-то был. И еще. Эту гонку точно мы с тобой не проходили. С Лехом не кажется, что вы тоже и не проходили. Ну, блин, вот именно что, я не знаю. Может, надо будет посмотреть потом. Да ты, не могли ее проходить. Ну, почему? Потому что я не помню, чтобы у вас такое было. Да. Вот я тоже не помню у нас такое было <къем> хотя блин не ну что-то навивает воспоминания вот сейчас вот такой элементик как будто бы это... да, я не могу на последнем засевиться кидывать реально не блин там все-таки это было ровно в чек но мне кажется она не налетит так далеко а, -а, -а. а ну я так взял чек <со -minded> ладно может так и было задумано но чё-то я не уверен ладно, будем пользоваться тем, что есть ах ты восклицательный собак можно засейвиться? можно засейвиться? можно мне засейвиться? только теперь главное не провоклиться на ладно не провоцируется блин тут да, топ пудов бустера стоят я вот прям с дуб вот прям блин уверен а ты что как с вагонами еще воюешь? не, ну, врать врать, нормально ну, ешь. я не знаю, у меня был ради с первого раза, получается, но у меня, типа, прокаченные колеса, типа, то, что спортивный свет меня занесло, ну, что-то из-за этого зацепа побольше ага, -а -а, мне кажется, что я на это ой да, там, короче, это вот вообще какой-то стрёмный человек где ты сейчас я вот только что взял следующий я, короче, там вот, я если заселишься на стрелочках, если объедешь блин, тупой восклицательный знак, там это. Я все, короче, жордочки жопы проезжал. Жопой. Да. Ну, шоп наверняка, потому что хрен знает, может там будут такие. Я не стал спутать. Не, Серега, идти. мне кажется, я не смогу отчете А что, тебе скорости не хватает или что? Или... Да, я пять раз подряд в одном и том же месте а -а -а. А с пробела стартовал. Сейчас я попробую сразу два бустака взять. Там бустеры есть. Ого, не, это слишком <с жестко. Там что, были бустеры? Ну, один бустер прямо у волрайда, а второй, который после вагончиков спрыгиваешь на эту херню. А, ты про эти? Не, два это. Эй, стой, стой, стой, стой, засеялся. Так, а тут что надо делать? Ой, ⁇ п твою мать. Короче, этажи тоже в кольцах. Но, кстати, эй, тут, эй, тут, тут, тут еще, по-моему, тонкие этажи, да. А, тут чек. Окей. А, у меня, короче, чек и финиш. Да. Да, чел, по-моему, на... На финише, да, он ждет. А, тут бок на всех ехал. Такие, я понял. Я все понял все я взял чек. На финиш, короче, там по кольцам что-то попрыгать, попрыгать. Ну что, давай, мы тебя тут сколько-нибудь ждем. Не, Серега, это, мне кажется, нет не стоит. Я даже, ну погоди ты, я еще попробую Ну окей. финиширует думаешь? Да не думаю, я на финиширую. Че? Как хочешь. Как вашей душе будет угодно. Да срало я на эту на них там проедешь. Ну как бы проедешь, но нужно нервишки иметь бы это аккуратненько ну ладно всем спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось ставьте лайки если понравилось подписывайтесь вот всем удачи всем пока согласен присоединяюсь